Всем привет! Мы находимся в прекрасном городе Подольск. Улица у нас 43-я армия, дом 19, этаж у нас 14 На обзоре двухкомнатная квартира, 63 метра. Нужно было произвести косметический ремонт и подготовить данную квартиру к продаже. Здесь был ремонт, здесь были установлены двери, лежал ламинат, лежала плитка. То есть наша задача была это переклеить обои, непосредственно обновить потолки, откосы, частично заштукатурить, зашпаклеваться, повесить светильники, сделать ванную комнату и, соответственно, кухню. Ну, сейчас на обзоре начнем с кухни, что непосредственно сделали мы. У нас вот они, обои. Обои выбрали прекрасные. Смотрится на стене очень даже неплохо. В данной комнате на кухне был покрашен потолок. Повешен светильник. Поклеены обои. И было собрано и установлена непосредственно Кухня, вот она. Также были покрашены откосы. Части частично они были зашпаклеваны. Систему электропитания мы не меняли. Ни выключатели, ни розетки. Все же как было, так и оставили. Двери, соответственно, мы не трогали. Они были установлены до нас. Была заменена ручка. Переходим э, в коридор. Но по пути у нас будет э, один санузел. В данной квартире два санузла. Первый санузел. Что было сделано непосредственно здесь. Э, стоял унитаз, мы его просто прикрутили, подключили. Он прекрасно работает, прекрасно смывает себя хорошо это вот первый санузел соответственно была заменена и собрана ремкомплект бачка скажем так идем дальше коридор поклеены были обои покрашен потолок покрашенная потолочная плинтуса соответственно все плинтуса Доводились до состояния, скажем так, красоты. Еще раз проходило герметиком, красились. Частично даже была замена. Здесь, было, здесь мы повесили непосредственно зеркало, его здесь не было. Кабель-канал переделали, потому что было очень ужасно. Наличники ну, повесили. Это коридор. Идем в большую комнату. В большой комнате также был покрашенный отшпаклеван потолок, повесили светильник, покрашены откосы и поклеены обои. Еще раз э, упоминаюсь о том, что ламинат, двери, потолочный линтус здесь уже до этого будет. Поэтому мы не занимались реконструкцией и не меняли. была произведена только тупо чисто косметика больше ничего сейчас мы зайдем в ванную комнату наша ванна что было сделано непосредственно здесь Отмыли, соответственно, раковину и ванну. Повесили телескопическую палку, шторку, заменили светильник, поставили экран, заменили душек. Вот наша ванная. Ну, соответственно, все отмыто. Плитка. Здесь была, мы не занимались перекладкой, также здесь потолочная плинтуса, все здесь было. Частично плитка просто зафуговала, потому что по периметру она была либо без фуги, либо она ссыпалась, либо вообще никакая. Это наша ванна. Второй санузел, второй санузел мы не трогали, частично была также зафугована плитка, возло перемыкание непосредственно стены и труб, здесь ничего не менялось, здесь как было, так и оставили, и большая комната, что было сделано здесь, также поклеено обои, Повесили шину потолочную, покрашен под налог, установлены люстры, ну и непосредственно покрашены были потолочные плинтуса. В этой комнате была полная замена напольного плинтуса, потому что тот, который стоял, к сожалению, он был непригоден. Собственно все, вот он краткий обзор. Квартира полностью готова. Состояние квартиры, соответственно, очень даже красивое. Лучше, чем было намного. Как оно было, также я покажу. И заканчиваю нашей кухней. Еще раз. Данный обзор. Всем спасибо, всем пока. Вы видели, как оно было, как оно стало, телефон ниже под данным видео, пишите, звоните, у кого есть вопросы, пишите другое время, я на все вопросы отвечу. Проконцентрируйся, приехать посчитать время, телефон внизу. всем пока!